Здоровенькі, великі, дорогінькі! З вами знову канал Добродій. Ми, і діти підземелля, готуємось до Львівського форуму видавців, який традиційно відбувається у вересні. де ми будемо презентувати двотонний карикадурки і нову книгу «Битви за землю рідну». Ось. І на форум ми вирішили оновити нашу турку і оздобити її. А чим? А карикатурами з карикадурки? Эта книга была адресована Андрею Макревичу, но не смогла перетнуть кордон и вернулась к нам от в таком вот понюшенном состоянии. Но не засмучайтесь, Андрей получил свой готовник, когда был у нас в гостях в Киеве. А мы дамо новое життя этой книге и используем ее сторінки для декупажа. Для этого нам понадобятся сама тумба, книжка, клей пива, горячая вода, ваночка или миска, пензлик, ну и лак. Починаем. Вириваем картинки из книжки, используя лімійкою или косинцем. Поехали! Розбавляем клей с водой и выливаем его у ванночку. Берем одну из шухлят нашей тумбы и будем оздобливать вот эту вот переднюю поверхность. Берем наши картинки, по черзі розмочуємо на 5-10 секунд в нашем розчинке и аккуратно выкладываем на поверхность, трошки накладывая одну на одну, виконуючи довольно цікаву композицію. Ну, от, майже и готово. Звичайно, руками треба аккуратно розгладити складочки и пухерцы. А теперь ждем. А теперь можно смело латувати. Берем пензлик, лак, звичайно, не про рукавички. Один шар лаку покладено. На каждую поверхень мы клали по четыре шари лаку. Чекали, пока высохнет. И вот наша тумба готова. С такой тумбы и книжку приятно дистать. Ну вот и все. Такая вот вона у зібраному вигляді. А мы ждем вас под белой парасолькой.